Блажен народ, у которого Господь есть Бог. И вы тот народ, у которого Господь есть Бог. Воздайте Богу славу. Великую славу. Мы блаженный народ, что мы сегодня находимся в Доме Божьем. Мы можем славить нашего Господа. Мы можем быть вместе. Великая честь и великое благословение. Я сегодня хочу поделиться с вами Словом. Это Слово, оно записано в Ветхом Завете. Удивительная история о женщине вдове из Сидонской. Это было во время пророка Илии. Но об этой женщине почему-то вспоминает Иисус Христос, когда Он обличал служителей, которые служили. Знаете, Израиль отступил от Бога. Когда народ отступает от Бога, приходит беззаконие. Да? Прошло великое беззаконие. И народ, он вошел идолопоклонство и стал поклоняться другим богам. И было слово Кили, пророку, который сказал, что не будет дождя. Представляете, засуха, не будет дождя. Три с половиной года не было ни дождя, не было ни росы, запустения и засуха, и голод. Это великое бедствие, это великое горе. Мы, знаете, мы, не, жив, мы, мы, мы не знаем, в какое время мы живем. Никто ничего не знает. Потому что в Библии говорится, будут времена тяжкие. Все может быть в нашей жизни. Мы ничего не знаем. Но Бог никогда не оставляет свой народ и своих детей. Никогда не покинет, не оставит. Что Он говорит, Ильи? «Иди к потоку кедрон, я буду поить и кормить тебя». И Илья пошел. Написано, он пил с ручья, и вороны приносили ему Поесть. Представляете, какая милость Божья для своего пророка, для своего сына. Но бывает так, что источник Божий, он иссякает, он высыхает. Так и в нашей жизни бывает, что источник он может высохнуть. Когда мы его не наполняем словом, когда мы не наполняем его Богом, он высыхает. Но Бог приготовил дальше путь пророку. Он говорит: пойдешь в вдове, в Сарепту Сидонскую, Я повелел вдове кормить тебя. Вот представляете, история. Величайший пророк, Божий пророк, большего нету на земле. Его Бог посылает вдове кормить его. Давайте почитаем эту историю. И было слово Господне, «Встань и пойди в Сарепту Сидонскую и оставайся там. Я повелел там женщине-вдове кормить тебя». И встал по слову, и пошел в, Сарте, в Сарепту, и когда пришел к воротам города, вот там женщина-вдова, собирая дрова, и подозвал ее, и сказал, «Дай мне немного воды в сосуде напиться». Правда, ничего, что засуха, что да? нету воды. И пошла она, чтобы взять, и он закричал ей вслед и сказал, возьми для меня и кусок хлеба в руки свои. Она сказала, жив Господь Бог твой, у меня ничего нет печеного, а только горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полено, дров, и пойду и приготовлю для себя и для сына моего, съедим это и умрем». И сказал Иль, Илья, не бойся, пойди и сделай то, что ты сказала, но прежде всего сделай небольшой опресный для меня и принеси мне, а для себя и для сына своего сделаешь после». Вот картина, история. Человек приходит вдове к женщине, которая собирает дрова. Наверное, это последние дрова в ее жизни. Он просит попеть, она идет, по слову она пошла попеть. Он догонку говорит, дай мне еще кусок хлеба, дай что-то, что у тебя есть. Она говорит, печеного ничего мне, -то, а только есть горесть муки. Мука, немножко в катке мука и немножко масла. Вот я испеку это все и умру. Вот принятое решение в ее жизни, принятое решение, съедим и умрем. Сколько сегодня приходит в нашей жизни таких решений? Насколько мы сегодня сможем противостоять всяким решениям, которые приходят в нашей жизни болезням, немощам, бедствиям, все, что приходит в нашу жизнь. Так и здесь. Человек принял решение. Ну что он говорит? Не бойся не умрешь. Вот как поверить человеку, который пришел, которого ты не знаешь, вообще не знаешь, не видела и не знаешь. Но она говорит, жив Господь Бог твой. Она знала, что он человек Божий. Знаете, потому что Израиль, Израиль они были по соседству, они были соседями, эти народы, они жили по соседству. И она видела, как Бог наказал свой народ за беззаконие. Она видела это бедствие. Она говорит, ты человек Божий, не бойся. Насколько сегодня нам это слово? Не бойся. Наск... Не бойся. Не бойся то, что приходит в твою жизнь. Не бойся. И сказал ей, не бойся, сделай то, что ты сказала, но прежде это сделай мне, небольшой преснок для меня и принеси мне, а для себя, для своего сына сделаешь после. Представляете, женщине-матери, у которой один единственный сын. Дать для кого-то, выделить для кого-то, накормить кого-то, а потом для себя и для сына. И сказал ей, и вот так говорит Господь Бог Израилев. Мука в катке не источится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю. И вы знаете, вот, и вот так говорит Господь Бог Израилев. Он высвобождает слово в ее жизнь. Он высвободил слово. Ибо вот так сказал Господь Бог Израилев. И решение, примешь ты это слово или не примешь это все. И что она? Она идет по слову. Она принимает это слово. Понимаете, ее ухо было способно к слышанию этого слова, потому что вера от слышания, а слышание от слова Божьего. Ибо так говорит Бог Израиль сегодня в твою жизнь. Не умрешь. Ибо так говорит Бог Израиль, что надейся на меня, уповай на меня, на милость его. Ибо так говорит Господь. И она была готова услышать это слово. Она приняла это слово в сердце свое. Она услышала это слово. Вы знаете, ну Бог давно уже приготовил ее сердце. Почему? Потому что он сказал, что я повелел вдове кормить тебя. Он повелел это вдове кормить его. И он, он знал, что эта женщина, она услышит это слово. И это слово поменяет ее. Знаете, там не было чудес, никаких-то знамений в ее жизни. Это еще после этого всего было. Но она услышала Слово, Слово веры, и поверила в это Слово. Она услышала Слово веры. Насколько мы сегодня слышим Слово веры в нашей жизни? Насколько мы можем принять это Слово? То Слово, которое может поменять что-то в нашей жизни. То Слово веры. В обетовании Слова Божьего. Это женщина... Приняла. И написано, что действительно, что масло не иссякало и мука была. И они питались, да, и жили так. Но что приходит дальше? Приходит опять испытание в жизни этой женщины. Умирает ее сын. Смотрите, человек Божий живет в ее доме. Да, они живут. Вроде бы пришла стабильность, вроде бы пришло уже все в ее жизни, но что умирает ее сын? Что она делает? Она идет к нему. Да, давайте, да, почитаем еще. После того заболел сын этой женщины, хозяйки дома, и болезнь ее была так сильно, что не осталось в нем дыхания. И сказала она Илии: что мне к тебе, человек Божий, ты пришел мне напомнить о грехах моих, моих, умертвить моего сына. Она знала, в каком она народе живет. Она знала, что этот народ, он идолопоклонничество, потому что с этого народа, израильский народ принял. Она говорит, ты что пришла напомнить? Ты что пришел напомнить мне о грехах моих? Сколько нам сегодня напоминает о грехах наших? Сколько нам сегодня говорят, что мы правы, где-то неправы? Сколько нам сегодня рассказывает? Ну что она делает? Она берет сына и приносит к Пророку. Она взяла сына и приносит, она приносит к тому источнику, к источнику, от которого она питалась от которого она уверовала, она приносит Ему. Кому мы сегодня приносим наших детей? Кому мы приносим, отдаем сегодня наши семьи, наши домы, наших родных и близких? Кому? Какому источнику мы сегодня приносим? неверие, неверии, в сомнении? Или источнику Слова Божьего? Кого мы ищем сегодня? Она нашла, она никуда не ходила, она нашла, Пророка и принесла ему. Сегодня много проблем в жизни, сегодня болезней. Сегодня есть церковь, есть дом Божий, сегодня есть мы рядом. Если что-то не получается, что нужно сделать? Подойти тех людях, которые знают Слово Божие, которые верны, которые стоят правильно перед Господом. Помоги. Стать верой в молитве. За свои домы, за свои семьи нам будут рассказывать за грехи наши, за беззакония наши. Она, она знала, что она грешный человек. Она не исповедовала Иисуса. Она не исповедовала, но она видела ту силу и ту любовь Божию. И что написано? И сказала Он ей, дай мне сына твоего. И сегодня Бог говорит, отдай мне детей. Приди ко мне, отдай мне. Я больше люблю, чем ты. Я больше защищу, чем ты. Отдай, отдай мне. Возьми иго мое. Ибо я кроток и смирен. Отдайте Бога, Божьи руки. Я сохраню. И взял ее с руки и понес его в горницу, где он жил. И положил его на свою постель. И возвал Господи и сказал, «Господи Боже мой, неужели ты и вдове, у которой я пребываю», сделаешь зло, умертвив сына его. Говорит, Господи, неужели ты не явишь свою милость? Неужели ты, Господи? Посмотрите, здесь уже настолько должна быть вера Ильи в это все. Говорит, я питался, я жил у нее. Неужели ты, Господи, оставишь? И простершись над, над отроком трижды. Видите, насколько здесь тоже вера была, да? Он возвал Господи и сказал, Господи Боже, да возвратится душа отрока сего в нем. Да, что? Ибо слово царя, что власть, оно способно, способно из мертвого сделать живого. Это слово помазание, да? Господи, да возвратится душа отрока сего в него. И услышал Господь Илии, и возвратилась душа отрока сего в него, и он ожил. Вы Богу славу? Воздайте Богу славу, если мы верим, то, что мертвое, оно сегодня живет. То, что даже где-то на улицах, где-то не знаю, даже если что-то не получается, оно живет. Потому что если мы верим Богу, написано «верен обещавший», написано «не покину, не оставлю», самое важное, чтобы мы были верны верны во всем, как верна была та вдова, она была верна во всем, она шла, слушала Слово Божье, она шла по Слову Божьему, вы только подумайте, это так кратенько, вы почитайте, помолитесь, это страшное, страшное время, отдать кусок хлеба кому-то, не для своей семьи, но она посеяла, это жертвенное сердце, Сердце, которое отдало, она переживала, она видела, что делается в Израиле, она видела, сколько гибло народа. И мы сегодня точно так же, возле нас живут другие народы, и мы видим, как они гибнут, как они идут в ад. Насколько наше сердце готово сегодня жертвовать этим всем. И взял Илья отрока, свел его в горницу в дом и отдал его матери. И сказал Илья, Смотри, сын твой живой. И сказала та женщина: теперь тебя узнала, что ты человек Божий, и что слово Господне в устах твоих истина. Что ты человек Божий? Как могут люди, могут люди видеть у нас Бога? Как? Нашей веры в Него? Нашей любовью к Нему. Знаете, я говорила, что Иисус, же время истекло, извините. Да, Госп... Когда э, Господь вспоминал об этой женщине, Он сказал, много было вдов, но только вдове был послан Илии. Только к ней. Потому что Он знал, что эта женщина, она не отвергнет его. Эта женщина, которая положила цену за все цену это слово Божие. положила цену и сегодня цена наших, наших жизней, то что мы здесь это цена сына Божьего который пошел на Голгофу который отдал за нас жизнь то что мы сегодня имеем милость и находиться в этом доме во имя Иисуса Христа Аминь воздайте Богу славу